Гороскоп для змеи на 2020 год. Год белой металлической крысы. Многим змейкам год сулит встречу с человеком, который будет способен стать опорой на всю жизнь. Это может быть человек, с которым удастся построить прочные, стабильные отношения. Или же это может стать друг, который всегда вас поддержит, став верным, преданным единомышленником на долгие годы. Крыса будет наделять змею оптимизмом и неуемной энергией. На работе дела пойдут в гору. А вот в сфере финансов, будьте аккуратны, могут возникнуть преграды. В основном они будут касаться новых начинаний. Чтобы их избежать, важно не падать духом, а стремиться к поставленным целям, невзирая на любые трудности. В 2020 году у СМИ улучшится состояние здоровья, что немаловажно, и благодаря небывалому энергетическому подъему вам удастся привести в норму функции систем органов, которые вас могли ранее беспокоить. Те из вас, кто страдал хроническими заболеваниями, могут рассчитывать на скорое и легкое выздоровление. В целях же профилактики восточный гороскоп вам рекомендует не подвергать организм серьезным физическим и даже психологическим нагрузкам.